Если по двум параллельным проводникам пропустить ток, то в зависимости от направления тока проводники либо притянутся, либо оттолкнутся. Но для нас самое главное в этом явлении заключается в том, что сила притяжения или отталкивания между проводниками прямо пропорциональна силе тока в них. Чем больше сила тока, тем сильнее взаимодействуют проводники. Силу взаимодействия между проводниками можно измерить. Но, как показали опыты, она зависит еще от длины проводников, расстояния между ними и среды, в которой находятся проводники.